кто-то я себя не слышу толком, Анатолий. Да-да. Все нормально? Привет. Напомню, вы слушаете радио Народная волна на частоте 14.30 М, 1 10 На нашем веб-сайте радио НБСИ. вот у меня тут тоже. О, кнопочку же, да? Нет, не кнопочку, соединение что не сработало. Понятно. А контакт был плохой. Пымпочка, ну, -ну. Вот, вот сейчас себя слышу, здорово, Отлично. Я надеюсь, что и наши друзья, которые нас слушают и смотрят тоже, слышат нас. Итак, вы слушаете радио Народный Валан, на частоте четырнадцать тридцать М девяносто девять одна десятая ФМ на нашем веб-сайте радио нвс. точка кам на нашем YouTube канале радио нвс. Что у нас там? У нас тут люди все уже из Израиля и прочих мест. Готовы. Готовы? Ну слава Богу. Готовы. Всем добро пожаловать, всем привет, всем да. здоровье. Ну и давайте начнем. Начнем, наверное, хотел бы я начать вот с чего. А, Трамп объявил несколько помилований и сократил срок пребывания в тюрьме нашему ну, традиционных губернатору, который сидит в тюрьмах губернаторы нашего страдальному последнему нашего штата да вот интересно теперешний губернатор пойдет по его стопам вот мне хотелось бы да хотелось бы очень значит если вы помните эту историю а, после того как барак обама избрался а, президентом а, будучи сенатором от штата иллиной освободилось место в сенате и Барак Обама, конечно, хотел назначить на это место посадить Велри Джеррит. Помните, такая у него советница главная была, да. аферистка, которая тут э, с хаузингом крутила, мутила да -да -да -да -да. в администрации Дэли. Ну, в общем, та еще штучка. А, так вот, а Благоевич решил, что это золотая штука. Че-то я буду просто так отдавать. Ну и решил немножко, так сказать, продать короче это место. И... Причем не просто продать, а устроить аукцион. Кто больше даст? Ну вот. За что, собственно, ему влепили 14 лет. Ну вот, я думаю, единственный вопрос, который у меня возникает. Вот если за продажу сенатского кресла парню дали 14 лет, сколько должны были дать Бараку, Обаме и Холдеру за продажу оружия наркокартелю? Сколько должны были дать Хиллари Клинтон и Обаме за то, что они продали уран России? Сколько должны были дать Байдену за миллиарды долларов налогоплательщиков, отправленных в Украину, в виде откатов, полученных, вот я последнюю цифру смотрел, а, а Хантер Байден получил 156 в общей сложности миллионов <гум> Не проверял еще, но вот просто перед тем, как выйти в эфир, попалась эта цифра на глаза. Вот мне интересно, сколько должны были получить эти политические деятели вот за то, о чем я говорю. Давай примем звонок, потом Давай попробуем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, спасибо за вашу передачу. Я хотел сделать такое дополнение, или это лично мое мнение насчет Благоевича и продажи, так называемого, так называемого вот этого сенатского места. Понимаете, он не хотел продать лично для себя, получить деньги. Он хотел, может быть, получить какую-то политическую выгоду. В этом, по-моему, ничего преступного нет. А что, есть... Но... Ж, Подождите, он железная логика. Дорогу Обаме и всей этой, э, он был не из их, Подождите из можно, которые, можно он потерпел. Можно потому, вам задать вопрос. Да, а, да. Джесси Джексон Джуниор абсолютно не имел никакого отношения ни к Обаме, ни ко всей этой, как вы говорите, братье, да. Но тем не менее. Благоевич собирался в принципе продать это место Джесси Джексону Джуниор. То есть, вопрос, как: То есть, то, что вы сейчас сказали, он не себе это хотел в карман, а он хотел. А что, есть разница? Ну вот я пошел в магазин, украл. Но ну, я не себе украл. Я украл соседки, подождите, которые подождите, умирают никак... с голоду. Я вас перебью. Ни о какой продаже за наличное, за безналичные речь не шла. Речь шла о получении политической выгоды. от Джесси Джексона, может быть, выгода была бы поддержка черных избирателей на выборах. Вы ну, он... Спасибо большое за звонок. Спасибо, Значит, да. я, я лишь отчасти с вами соглашусь. Уж больно Обама рассердился, поскольку все-таки он не назначил Валери Джесси. Uh -huh. поэтому и срок был такой но то что а, Благоевич заслужил чтобы сидеть в тюрьме на мой Вопроса взгляд нет. абсолютно мало этого если бы он еще держал свой рот на замке то может быть ему и дали бы его восемь лет и сказали бы посиди подумай а так как он тут на всех телевизионных station побежал выступать орал кричал шоу. что его и его, его там как сказать фрейм что его подставили. подставили что он такой что он такой нормальный теплый ну вот ему влепили 14 лет я с этим тоже не согласен я был согласен был со сроком 6-7 лет смотри в свое время э, этот предыдущий наш губернатор который продавал сидел э, лайсенсы да, трак драйверам райн райн за бабки мало этого один из этих э, горе-драйверов убил человека. И ранену дали 7 лет. Ему там дали 7, он 6 отсидел, ему сказали, ладно, иди гуляй. Ну, так и за это дали 7. А тут человек даже не успел продать, если бы он уже продал бы этот место. Сильно он разозлил Обаму, сильно. Поэтому он получил такой огромный срок. Я, в принципе, не против того, что сделал Трамп. Абсолютно. Слушай, он отсидел 8 лет. Ё-моё. В, 8 лет. в да его возрасте в это большой срок. Ну, и, конечно, тут все взорвались. Ну, по с... этому поводу. Не все. Ну, не Дик дербен сказал, ну, ну, ладно, ну, посидел и посидел. Да, я хочу привести некую статистику по поводу того, что э -э президенты, так сказать, помилование объявляют преступникам. Вот, начиная со времен Картера. Картер 566 uh -huh. рейган 406 а буш старший 77 а билл 459 обама прошу обратить внимание 1927 uh -huh. и трамп 26 mm -hmm. и, и вдруг трамп стал чемпионом его со всех сторон так сказать mm -hmm. медиа mm -hmm. накинулась добрый день Добрый день, господа. Добрый. А, вы знаете, несмотря на то, что я поддерживаю нашего президента и голосовал за него, я абсолютно не согласен с тем, что он сделал. И я не согласен с вашей мыслью, что... Ну ладно, Благович, там, 8 лет. Вы знаете, как по мне, так 30 лет это в самый раз. Потому что коррупцию надо каленным железом выжигать. Вот а если президент... поменяться местами? И президент обещал, в общем-то, осушить болото. И тут вот это вот его движение, может быть, он хочет получить какие-то политические дивиденды с этого, я не знаю. Нет, он, но он... я, честно говоря, очень-очень был удивлен. И, и не то, что расстроен, но как-то, вы знаете, ну, что было, которого посадили. По-моему, коррупционеров надо сажать серьезно, тогда, может быть, они будут меньше, так сказать, чиновники Но и в Китае вот политики будут меньше коррупцией заниматься. Это мое мнение. Спасибо. Спасибо большое. Вы... Нет, я, конечно Вы... же, я с вами согласен, с коррупцией нужно бороться. Но бороться нужно Вы... каким-то э, образом, который Вы... имеет смысл. Я давным-давно говорил, что коррупцию победить нельзя. Особенно mm -hmm. там, где чиновники разного уровня имеют в руках деньги. И власть. И власть разрешительно начинают разрешать или запрещать что-либо чем больше запретов и разрешений тем больше шире поле для коррупции чем больше денег в правительстве тем больше коррупции единственный способ избавиться от коррупции полностью невозможно это невозможно человек такая скотина просто так устроен человек и когда он добирается до какого-то места в иерархии, он обязательно, ну, один, до другой... Он не просто да, туда идет. Да. <свят> Поэтому, вот, чем меньше там денег будет в правительстве, тем меньше шансов у них быть э, коррумпированными. Это единственный путь. А значит, нужно сокращать налоги до да, минимум, чтобы меньше правильно. денег было. Добрый день. Здравствуйте. Я полностью с вами согласен, что Трамп молодец, выпустил а, Каждый Каждый... Человек, который сидит в тюрьме, во-первых, в государства находится примерно 60 тысяч долларов в год. Mm -hmm. Знаете, и, и даже, даже с этой стороны он сэкономил в казне пару копеек. И вообще молодец, мне кажется, политически это очень правильный ход. Конечно. Помимо демократа. Спасибо. Тем более, я, ты знаешь, я посмотрел на и yeah, а я своей жизни сказал... Слушай, он, он выглядит намного лучше, чем он выглядел, когда он пошел. Он похудел. Ну седой совершенно. Вот, но ну, седой, но ему красиво. ему это да, седо, у шевелюра почти, да. у тебя. Ну да, почти. Добрый день. Добрый день, слушай. Добрый день. Следующее, что сделает Трамп, это уменьшить срок стону. Так. Чтобы он не болтал. И что в этом будет плохого? Это будет показано то, что он боится, чтобы Стон что-то сказал. Да что вы говорите? Да, вот Да что вы говорите? Если до сих пор Стон ничего не сказал, то чего уже ему теперь сейчас бояться? Объясните мне. чикаго трибюн написали, что Трамп освободит Стона, потому что тот что-то ляпнет. Поэтому вот дума заключение такое. Нормально. Это все в порядке. Спасибо, спасибо, Феликс. Вы как всегда пальцем в небо. А, и, и Еще раз говорю, на, на самом деле я не испытываю ни восторга по этому поводу, вот как человек, Абсолютно. И, абстрагируясь от политических последствий, плюсов, минусов, чисто по-человечески, не испытываю ни восторга по этому поводу, ни разочарования. Единственное, мне действительно, вот этот срок. Я, я и тогда говорил, как как-то, что 14 лет, все-таки, по-моему, многовато даже. Это много. Даже, ну, это много. Понятно было, почему и какие мотивы были у его Это все равно, чтобы взять, вот взять человека, который украл батон хлеба, да, или булку хлеба, как вы там говорите по-русски, и ему за это дать, я знаю, червонец. Mm -hmm. Ну и что? Ну, окей, да, он украл, да, его нужно наказать. Ну не так же, не настолько. И, и потом еще раз говорю, э, с коррупцией бороться. В Китае он расстреливают за коррупцию, но и жить ее не удается. Mm. Чем меньше будет денег в правительстве, тем меньше будет шансов у них стать коррумпированными. Тем меньше народу будет рваться к власти, чтобы делать бизнес. Потому что на сегодняшний день они собирают хреновую тучу денег, пилят ее, как только могут. Друзьям раздают, своим избирателям, покупают голоса избирателей и так далее. Собственную выгоду в эту ищут. Так вот, чем меньше у них шансов будет распоряжаться нашими деньгами, тем меньше возможностей для коррупционных схем будет. Это единственный путь. Единственный. Другого пути не дано. Так же, как я в свое время говорил, когда э, пошла эта кампания идиотская по повышению минимальной заработной платы, до того, как был Трамп, mm -hmm. это началось. Я говорил, что единственный способ повысить зарплату, это когда рынок труда будет, так сказать, спрос будет превышать предложение. Абсолютно. Тогда люди, которые нанимают на работу, будут предлагать большую зарплату. Другого пути, нормального пути нет. Конечно, есть еще советский путь. Ну, подожди, еще И есть Майк Блумберг, который сказал, нет, 15 да. долларов – это вообще ни о чем. 22. 22 100, доллара. Вот это, да. Тоже. Два, два социалиста, капиталиста, миллиардера, да. два идиота. Ну, не идиоты в смысле вот заработать денег, а идиоты в смысле вот рассуждений таких. Что Объясни ли? мне, человек, который зарабатывает деньги своим умом, вот тот же, допустим, Блумберг, да, хорошо, он хочет быть популистом, я это все понимаю, но вот как человек может в здравом уме... Зная Должен понимать вообще основы, основы бизнеса Правда, основы экономики Предложить зарплату в 22 доллара в час И это же не решит проблемы Потому что завтра же Если вот сегодня обез... Дать минимальную зарплату 22 доллара в час То это значит, что завтра Все просто в цене Конечно, Инфляция, инфляция... так взметнется, Что будут сосать лапу опять Те, кто будут получать 22 доллара в час Добрый день, Буфин Добрый день Хотелось спросить у вас относительно тысячи или 1200 писем требованием ухода mm -hmm. в отставку да. что вы можете рассказать об этом И, я могу рассказать что абсолютно правильно кто-то это ты написал или я не помню кто написал что я написал. не не я немножко написал чуть -чуть. если скоро это будет цифра составляет 5000 ну, пишите это, вы тоже, вы же понимаете, для чего они это делают. То есть, бар. это же не то, что вот Бар сделал что-то неправильно, и люди запротестовали и сказали, вот ты нарушил закон, или ты там что-то. Одни, одни и те же организации, которые финансируются одними и теми же негодяями, mm -hmm. у которых глубокий карман. Это вот эти все протесты финансируются в том числе и дядюшкой Соросом, которому давно уже пора бы предстать перед Всевышним и, так сказать, отвечать за свои деяния на этом свете. А, а эти организации, это же не просто так, что вдруг какие-то люди, которые когда-то работали в обамовской администрации, вдруг они между собой там созвонились или в Фейсбуке, или ВКонтакте, или в Одноклассниках списались, Иначе. Ну-ка, пацаны, давай-ка соберемся, напишем вот такую телегу и подпишем все ее. И вот мы ему дадим. Нет. И он уйдет. Да, и он уйдет. Нет, Нет. это одни и те же организации, финансируемые одними и, те же, и теми же негодяями, проводят определенную работу. Так же, как они выводят на улицы этих богиноголовых, так же они собрали этих бывших... Ну, послушайте, на сегодня... Это всегда было так. В Министерстве юстиции, в Министерстве иностранных дел 90 с лишним процентов людей, которые донейшн делают в избирательную кампанию демократов, это представители леворадикального отребия. самые что ни на есть. Причем высокообразованные. Многие из них закончили Айвелик университеты. Это вот они там работают в этих министерствах. Это они борются за левую идею, ненавидят консервативное движение, ненавидят республиканцев. И вот это организации, которые собрали подписи, сделали, ну и что. Знаешь, это? что мне это напомнилось сейчас буквально вот это лишний раз доказывает, какое количество дармоедов обитает вот в этом болоте, именуемом чиновничеством. И вообще Это же они. И вообще удивительно. Mm -hmm. ага. то есть вот эти вот люди, которых никто не избирал никогда, которые mm -hmm. ни перед кем не отвечают, которых, по сути дела, с работы-то выгнать невозможно. Чиновника выгнать с работы практически невозможно. Потому что были и так жесткие правила. А потом еще Абамка, ваш мессия, который уходил там, еще поменял правила, что а, людей... Принятие которых... на работу, увольнение с работы и так далее. Вот. Ну, конечно. Их выгнать невозможно. Так вы хотите, чтобы эти люди заправляли всем на свете. И президент не имел права, президент которого избирают население. Которые избирают жители граждане Соединенных Штатов, к сожалению, последние, да и не последнее время, последнее время особенно, не только граждане Соединенных Штатов принимают участие в выборах президента. Спасибо демократам, но и всякие прочие пришельцы принимают участие в выборах. Так вот, президент не может повлиять на деятельность, особенно Министерства юстиции. То есть, как бы оно совершенно независимое, то бишь, спецслужбы независимые. Генеральная прокуратура совершенно независима. ну так нам пытаются представить, ну, сейчас да, демократы, да, да, да, да. то есть чиновники, которых никто не избирал, они обладают неограниченной властью, угу. на них не может, так сказать, не сказать ни слова, ни то, ни все, даже президент, который избирает вся страна. И которого избирает принимать решения, и Удив... которого избирает что-то делать, Удивительно не вещь. сидеть ждать, пока чиновничья бранч чего-то там решит произвести. Вот в этом ты и проблема. Вот в этом ты и... Демократов, кстати, это устраивает, потому что вся эта чиновничья братья, шатья-братья, в подавляющем большинстве своем разделяют марксистские идеи демократов. Абсолютно. И чем хуже, тем лучше. Понимаете? Чем больше правительства, тем больше у них в руках денег, власти. Они, так сказать, решают, деньги делят туда-сюда. А подождите, мы голосуем там за президента. И президент, оказывается, не может повлиять, это не его политика, это политика этих чиновников, mm -hmm. оказывается, это они решают все. Но не вред ли, вы переворачиваете, демократы. Так политика, ладно, а когда вмешиваются в палосе, так называемую, в программу а президента, которые какие-то сошки, которые типа работ типа винмана типа того же тейлора не типа по yes. того же сандерленда это же фактически чиновничьи сошки которые должны работать проводниками идеи президента задач, да? на наружную э, какую-то политику внешнюю да. политику да вместо этого они пытаются сами Проводить свою политику, обвиняя президента в том, что он не подчиняется их условиям. Это же когда президент избавляется от человека, который не разделяет его политику, mm -hmm. а него трамперы все просто взорвались. И демократы просто, как это так, герой войны, сардиноносец. И как это он мог его уволить? Да, нормально все, послушайте. Нормально. Когда Обама пришел, он уволил всех прокуроров. Просто одни махом и уволил, всех да? прокуроров до одного взял и уволил. Угу. И ничего. А когда пришел Трамп, и эта несчастная в кавычках ей должна была подать в отставку, так вот я... тут все, взрыв мозга. Импичмент, импичмент, импичмент. Добрый день, вы в эфире. А вот Алло, вот скажите, эта тирания а... есть, да. Скажите, а Болтон это сошка? Конечно, сошка. Конечно. Да? Болтон и это... И ч... я слышал от вас, когда... Он э, был Послу... представителем Пос... ООН. Так, послушайте. Он, я вам скажу, он был одним из самых паршивых представителей вон ООН за всю историю Америки. Если вы хотите сравнить настоящего посла вон ООН, вот возьмите Ники Хейли, если вы хоть что-то о ней знаете, и сравните ее и Болтона. И вы поймете, что Болтон, это да, это сошка, мало этого, это карьерист который, если он изначально не был согласен с политикой Трампа, он не имел права взять эту работу, не имел Скажите, права. Скажите, Феликс, у президента и у советника по национальной безопасности есть принципиальные расхождения по тому и другому вопросу. Так по вашему Феликса взгляду, президент должен был подать в отставку или уволить Болтона с работы? Причем мое отношение к Болтону отличается от отношения Анатолия. Так, как, как должен был поступить президент? Или он должен был свою политику подстроить под Болтона? Или должен был подать в отставку? Что вы предлагаете? Что не так произошло? Объясните мне. А я не говорю, что, а, что ну, не что... так произошло. Ну, говорите, как на всякий что, случай. что выгнал он э, Сошек. А я говорю, О, что Болтон нет. Не послушайте сошка. меня. Сошки все те, которых берут на работу для того, чтобы они работали на президента или на страну. Вот они сошки. Не сошки, это люди, которых избирают э, выборщики. Вот это люди, которых избрали для того, чтобы они что-то делали. А Болтон, он просто назначенец. В этом смысле сошка. Я не говорю, что он полотер, я не говорю, что он дженитер. Э, Нет. Но он сошка в том смысле, что его взяли на работу для того, чтобы он что-то делал определенное. Он это делать не хотел. Его уволили. Вот и все. все спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Э -э, не кажется ли вам, что Благович пострадал от того, что он э -э, когда-то говорил о том, что после того, как э -э, Обама был изнан президентом, что он чернее, чем сам Обама? Помните вот это выражение? Да. Ну, да. Не, кажется вы ему, что, не кажется ли вам, что вот ему дали больше всех, а то, что было Обама был солн в Да на него навешали того, что, все сопли, которые того, он не не, не не выдвинул его выдвиженца и вот это выражение. Спасибо. Да. Спасибо вам. На него навешали все сопли, которые можно было на него повесить. Вот и все. То есть на него повесили и это, и то, что он не взял Джеральд на работу, и то, что он торговался между Джей Притцкером, кстати. Если те из вас, да, которые да. не помнят, там шел торг между нашим нынешним губернатором и Джесси Джексон Джуниор, И нынешний губернатор, являясь мультимиллионером, ну да, мультимиллионером, разговор шел вообще о том, что, ну, слушай, кстати, у тебя же есть юридическое образование, может, мы тебя вообще генеральным прокурором назначим, понимаете? Вот, вот чем занимался Благович. И он получил по заслугам, просто он, вернее, он был абсолютно четко обвинен, но ему уже навешали так, чтобы мало не показалось. И, кстати говоря, те из вас, кто голосовал за Прицкер, это вот такая фигура, которая... <laughs> Если бы вы слышали вот эти разговоры, телефонные разговоры были опубликованы между Благоевичем и Прицкером, где они ведут эту торговлю, это вообще... и этот человек стал этого губернатором этого замечательного штата. Ну и плоды всего этого, господа демократы, вы, к сожалению, мы пожинаем да. вместе с вами. Но вам-то по делом, потому что вы такие вот, умный. Ну да, мы здесь а, Да, <смех> добрый день, пожалуйста, Добрый день. Добрый. Ну вот Трамп освободил Благовича. Ну так это и нормально. ну Правильно да. Нормально сделал, молодец. Наоборот, Благович сейчас выйдет, его посадили демократы, володи с Обамом. А Трамп и республиканцы, по сути дела, его выпустили, и он сейчас перейдет тустану на республиканцев еще своих. Я вам скажу, туда, пусть он лучше они... останется в стане демократов и благодарит Трампа каждый божий день по раза два, три, четыре в день. Кстати, на, на пресс-конференции пресс он действительно ä, рассыпался в благодарности. Ну, да. Он сказал, что Трамп республиканец, я был Трамп республиканский президент, а я демократический губернатор. Он не должен был этого сделать, но он это сделал. Он был добр ко мне, в отличие от моих однопартийцев, которые были ко мне не так добры. Ему, ну, и Отныне говорит, я теперь, а, как же он сказал, Трампократ. Да, Трампократ. Трампократ. Да. Не пусть... демократ, а Трампо. Он, он очень полезный человек в станет демократов, поэтому пусть лучше будет там. Добрый день. Здравствуйте, Сережа, Здравствуйте, Анатолий Кубакович. Давал интервью, и он себя, он, по-моему, сказал, что я Трампократ. Да. Да, он, он, он так, именно это и сказал. сказал. Я ну, должен сказать, что я не, не согласен с тем, что Трамп сократил ему срок, но, такое не, но это не означает, что я вдруг там, перестану поддерживать Трампа. Для меня это такое не, не самое... А... Трамп сделал столько много, с чем я согласен, что он должен очень постараться и очень много делать того, что я не одобряю, чтобы я поменял свое мнение. И... Но вот что я заметил, я, я не знаю, когда, допустим, Обама делал свой этот миллион фартунов. Но обычно президенты ждут конца своего срока. Угу. То есть да. я считаю. Но Обама это сделал считает, прямо перед самым своим уходом. Причем освободил. Не должен сидеть в тюрьме, но ты посиди еще три года, чтобы меня за это не ругали уже после того, как будет поздно. А Трамп это делает тогда, когда он считает нужным и плевать на все вот эти самые, на все вот на, на всю критику. То есть это говорит в его пользу. Mm -hmm. Еще я должен сказать, что Благович и его жена Петти Благович, они вели осаду Трампа несколько лет. Петти Благович регулярно была на Fox News, рассказывала, какие мерзавцы эти обвинители, которые ловят Трампа. И, кстати, это те же мерзавцы, которые посадили моего мужа. Mm -hmm. И я читал где-то, что Благович недавно опубликовал свой в какой-то газете свою колонку под названием эти демократы объявили бы импичмент Линкену». То есть они, они очень они очень, они, я думаю, они провели план, они очень продуманно Грамотная кампания пожинают плоды. Абсолютно грамотная кампания была проведена, вы абсолютно правы. Спасибо. Я, я, до свидания. Счастливо же. Еще один звонок уйдем на перерыв. Добрый день. Добрый день. Давайте да. сравним, кого освободил. Вернее, помиловал Обама и кого Трамп. Помните? Конечно. Ну, Все... Чел... он... Челси он... Мэннингс. Да, да, да. не да. No, no, no. А то, что с он пять. 5... Да, Терарей. генералов, ну, вот, во... да. в обмен на этого. Господи. На Но дезертира его... да. Ну вот видите. Сравнение да. какое-то. Да. Не, не да. Сравнение да, даже не пытаемся. Давайте мы, наверное, сделаем все-таки перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. И еще одна буря в стакане, которая, по-моему, уже должна улечится сегодня как минимум ну, может быть cnn и msnbc по инерции еще пару дней поталдычат по этому поводу я имею в виду напряжение между трампом и баром честно признаться меня немножко напряг твит трампа потому что yep. в тот самый день когда по сути дела бар сказал о том э, стало достоянием гласности о том что он вмешался в дело э, роджера стона и трамп сделал твит и бар напрягся потому что бары это не колышет потом с одной стороны с другой стороны когда все эти все эти проститутки из медиа начинают поднимать из этого шум и кричать о том что бару необходимо пойти в отставку потому что он не независимый он не это он так сказать по щелчку трампа делает то-то и то-то mm -hmm. это просто лишний повод этим Говорящим голосом Да, мягко говоря Выступать И поэтому Тут я не согласен Хотя Трамп тоже признал это Он как бы, ну, не то что совсем до конца Вот перед тем, как вылететь Он давал, отвечал на вопрос Он сказал, я понимаю Бара Но, тем не менее, Бар Человек такой я Выдержит. понимаю, да, что он напрягся, что он все. Ну, и тут уже начали сплетни всякие пускать о том, что бар якобы собирается пойти в отставку. Да, да, уже да, да. В... А ты слышал вообще оборот речи? Люди, приближенные к бару, говорят о том, что он думает. думает. И тут же его пресс секретарь говорит: ребята, вы о чем? Никуда не собирается уходить. Абсолютно. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. А вы знаете, я согласен с Раши. Мне кажется, все равно а, Бар уже полтора года на своей должности. И, в общем-то, ничего не происходит. Мы ничего не увидели толкового. Как мне кажется. И, мне кажется, его подставили Трампа очередной раз, как и Так что, это просто мое мнение. Вы знаете, у вас очень интересное мнение. Я вам объясню, почему. Я тоже... То есть, я еще не дошел до точки, где... Я не перестаю верить в бара, но меня очень серьезно дергает факт того, что сначала Департмент или Министерство юстиции отказалось вести какой-то процесс против КОМИ. Ну, ладно, проглотили КОМИ, там непонятно что, куда, зачем. Но когда они сейчас отказались вести процесс против Эндрю МакКейб, вот честно, это меня лично напрягло. напрягает. Честно. И вот это объяснение, я не знаю, ты слышал это объяснение или нет, где они говорят, ну, проблема в том, что это все произошло в округе дистриктов Колумбия, а там очень тяжело нам и, будет получить... И, к сожалению, ж... большое жюри, которое сидит, У -у -у. Это, же, это же вот то, что я называю леворадикальным отребьем. Да, да в округе Колумбия, это вот то самое. И действительно, рассчитывать на то, что... Ты посмотри, они же подмахивали обвинительные заключения mm -hmm. трамповским этим, просто вот как... Конечно, как, согласен. Ты посмотри, что было сто, с Роджером Стоуном, когда член-председатель жюри, по сути дела, леворадикальная активистка... Mm -hmm. Причем он, адвокат. В, в Твиттере там да, выступала да, да, и да, так да, далее. Да. А, то есть... И вот такие вот... Это вот то, что и есть в жюри. Да, но я не понимаю другое. Значит, теперь все то, что происходит в да, дистриктах Колумбия вообще не подлежит никаким преследованиям судебным? Все? Нет. Мы на этом закончили? А, я очень рассчитываю, что они, у них будет возможность где-нибудь в другом месте. Они не могут? В том-то и дело. Там была идея перенести, например, в Вирджинию или перенести в Бал Балтимор. Да, в Балтимор. Они не могут, потому что это все происходило на территории и, Washington действует. DC, ты понимаешь? И вот это меня напрягает, но хотя бы попробовать выдвинуть одной... им обвинения с... хотя бы. Ты понимаешь, с одной стороны, и они выдвинут обвинения, если у них нет ну, железобетонных доказательств, которые были бы понятны даже людям далеким от юриспруденции, что вот... И при этом э, тогда бы было очевидно, что жюри предвзяты, mm -hmm. что вот, а то получится так, что нет железобетонных доказательств, ну, то есть мы понимаем, что он врал под присягой, но mm -hmm. при этом найдутся какие-то там э, смягчающие обстоятельства и так далее. И это даст возможность говорить этим проституткам mm -hmm. с, с медиа этим политикам о том что это же охота на ведьму посмотрите uh -huh. что делается человек невинный как он заявил маккейб потребовалось два года меня истязали тэ -тэ -тэ -тэ, uh -huh. меня позорили меня тут грязь мордой тыкали а оказалось я совершенно невинный и вот может быть исходя из этого, но я не они знаю. Не может быть, они ждут действительно что-то от Дюрма. Это другой разговор. Может быть, он действительно Но накопает что-то. Тот -то из прокуроров из команды Мюллера, uh -huh. что э, на самом деле э, там против и Макейба и Коми и всей этой банды идет расследование, криминальное mm -hmm. расследование. Да, поэтому, да, да, да. возможно, там может быть может более, более серьезное. Хотят... Можно. Но меня это очень более напрягло. Конечно, говорил, У меня есть. периодически тоже возникает такое ощущение, что mm -hmm. мы где-то опять крутимся вот на том же месте. Я просто вспоминаю постоянно. Давай, звонок. Давай. Добрый день, вы в эфире. Да, извините, я только что звонил. Да-да, пожалуйста. Насчет бара. Я просто вспоминаю Холдера, я просто вспоминаю а, Ларету Линч. Mm -hmm. Они же были везде. Они же были каждый день на всех Телеканалах они постоянно защищали и э, э, гнобили э, республиканцев. Я mm -hmm. не вижу, чтобы хотя бы одного демократа взяли за жабры. No, Понимаете? Нет, тут, немножко, тут, тут может быть просто есть, разница в стиле. Погодите, да. Извините, но посмотрите, нам только рассказывают, что будет, будет, вот мы дождемся mm -hmm. а, а, генерального а, генерального контролера его э, что он нам расскажет потом мы сейчас все ждем когда э, э, Деревиц нам что-то расскажет угу. и в итоге мы ничего не имеем понимаете никого не э, никого не судят ни, из демократов никого не заставляют выкладывать деньги на лайров все Uh, ну, будет мы, это... огромные деньги. Да, мы Спасибо это, большое. Насчет того, что не выкладывают деньги на лайеров, мы этого не знаем, потому mm. что всякие кого вызывают, ко, с кем беседуют он так или иначе обязан нанимать. Если слушать... лойера, А если уже они начали а, задавать вопросы Бренно, ну. Да. Ну, ты понимаешь. Давай еще что... звонок. Сейчас одну секундочку, одну секунду. Что меня немножко успокаивает, это именно то, что все говорят республиканцы одно и то же. Они могут говорить, что расследование не ведется. Но расследование ведутся, Может быть. А тот факт, что нет никакой утечки информации, в принципе, это хорошо. Это, это так должно быть. Должно быть, и это не дает возможности СМИ муссировать вот всю эту ерунду. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, у меня еще есть такая небольшая надежда, что все еще может состояться, потому что когда sessions э, ничего не делал, Трамп возмущался постоянно и в Твиттере, и э, официально, и, и везде. А сейчас Трамп на, это, на этот счет все-таки молчит. Он, конечно, там э, попытался этого товарища защитить, мне выскочила фамилия, но а, в основном он а, не обвиняет генерального прокурора. Да, да, он Поэтому не имеет я думаю, претензий. что это просто все пододвигается к нужной дате. Наверное. Когда потому нужно что Трамп... будет выписнуть все, это, все это, этот компромат наружу, чтобы, ну, как говорится, избиратели поняли, с кем они имеют дело. Да, ну Трамп никаких претензий к бару в принципе не выставляет. Он просто говорит о том, что я, как президент, имею право на, во-первых, высказывание своей точки зрения, во-вторых, вообще имею право на, на первую поправку. То есть, это единственное, что он говорит. Но он к Бару лично никаких претензий не имеет. Так что посмотрим, поживем, увидим. Mm -hmm. Спасибо mm -hmm. вам. Спасибо. Еще один э, момент. После того, как с Ираном э, вышли из Иранской этой позорной сделки, mm -hmm. после того, как э, отправили к девственницам, к гурьям да, да. Соломани Сразу к 72 Да, а вдруг сенатор Крис Мерфи из Коннектикута mm -hmm. Втихаря встречается С министром иностранных дел Ирана Да mm -hmm. Ты помнишь, как Визжали а, вот эти все а, Демократы Так называемые, когда mm -hmm. Вдруг выяснилось, что Сэш, по с, сэшенс а, поздоровался с, кис с Кисляком, там где-то на какой-то тусовке огромный, да. что Флинн разговаривал с Кисляком и так далее. Mm -hmm. И как они визжали, все это предательство, и тут вдруг, сенатор, мы ужесточаем санкции против Ирана. Иран грозится, так сказать, стереть с лица земли Израиль. Обамка, а правда, отправляет туда миллиарды долларов. И вот после всего этого сенатор встречается с министром иностранных дел Ирана. А, то есть, ну, для демократов это традиция продавать страну. Нет, меня, это, меня та, больше меня не волнует то, что он встречается. Меня больше, опять же, волнует отношение Министерства юстиции к этому случаю. Значит, Ты хочешь сказать, что должен... Логанакт Конечно. Okay. Okay. А что а нарушил а Флинн? А, а Керри? Да, кстати, тогда говорили о том, что Флинн нарушил Логан, Логан хотя да. Хотя Флинн был назначен уже а, как бы советником Он, по национальной да, безопасности. Да. Он уже был частью и был в переходной команде. Конечно. И все равно демократы орали, визжали, слюной брызгали, били с головой о стену, одевали вагину на голову, шли на демонстрации протестов. А тут все в порядке. Керри встречается с врагами. Иран нам не союзник ну-ка э, э, демократы вот феликс иран нам союзник самый главный союзник на ближнем востоке ну демократы так считают во всяком случае они готовы были деньги туда как они сейчас готовы вернуться? вернуться в иранский да. договор так вот э, иран по моему глубокому убеждению наш враг самый настоящий враг и в это время и вот э, с этим с этими врагами Встречается а, бывший министр иностранных дел администрации Обамки Джан Керри uh -huh. и учит иранских аитов, каким образом они могут перехитрить нашу страну. У меня это в голове не укладывается. Но для, еще раз говорю: у демократов у них нет ничего святого, uh -huh. абсолютно ничего святого нет. А Байден, Блумберг, Шмумберг продадут Китаю все, что захотите за бабки. Кстати, Блумберг в интервью говорил о том, что ему задали вопрос: а вот твое издательство там как бы эти цензуры проверяют, цензурируется в Китае? Как это? Как это ты вот представитель свободного мира? А он говорит: ну да к че? У них правила такие, а если ты не будешь соблюдать их правила Значит, ты не будешь у них там в их стране? То есть, Блумберги, потом вот этот вот Фейсбук, э, вот этот вот Google, А эти люди, которые обладают миллиардами, за эти миллиарды готовы продать страну интересы, свободу, все, что хотите. Опять же, вспомни, вот все, ты, что ты сказал хотите. Google. То есть, работать на американскую Оказались. разведку... Они отказались. А работать на китайскую, все То нормально. Есть, кто работает в Гугле? Они ведь не просто так отказались. Пентагон попытался разместить а, заказ в Гугле. Какую-то там задачу поставить перед Гуглом, шикарные, большие деньги заплатить, все. И вдруг сотрудники Гугла возмутились. Угу. Мы не будем работать с этими убийцами это твари которые работают в гугле это вот это вот которые едут по рабочим визам сюда индусы русские белорусы и прочие отовсюду зарабатывают охрененные деньги и они возмутились что они не хотят работать с пентагоном К ядре не матери во а всех на веревку и да -да. на самолет и назад <с, с пентагоном они работать не хотят зато они с готовностью работают с китайцами а китай скупает на корню все профессура красная но ну, они по идеологическим соображениям или за бабки они засылают сюда своих студентов у такера была недавно да, сюжет. Да, да. слышал да это ты как называется программа 1000 талантливых э, людей или как-то у них там программа называется в китае Пол, получает сейчас э, ель и аксфорд по моему под расследованием Министерства образования. Ну Компания ну, как... uh, Calper, которая находится в Калифорнии, uh, которую возглавляет uh, человек, который получил путевку от организации uh, тысяча талантливых людей в Китае, от коммунистической партии, uh, учебу в Yale. И потом после этого он открыл компанию в Калифорнии. И теперь в эту Калифорнию перетаскиваются там, не знаю какое количество китайцев, которые имеют доступ к секретной информации. Но это вообще оттаз, полный. То есть университеты, Big Tech, что называется. Mm -hmm. А продадут интересы страны, просто глазом не моргнув. Вот это и есть, вот то, то что я называю лево-радикальная треби, несмотря на то, что богатые, несмотря на то, что зарабатывают миллиарды, но готовы продать интересы страны, просто глазом не моргнув. Вот просто вот щелк, есть возможность заработать бабки, пожалуйста. Нет. А в то же время с убийцами из Пентагона уроды работать не хотят. Это твари, которых притащили сюда, и они живут здесь, им здесь нравится, но в то же время с Пентагоном они сотрудничать не хотят. А в Гугле ведь работают там очень много людей при пришло, Ну, конечно, потому конечно. что потому что ну понимаешь тащут индусов, тащут разных. Ну, слушай, они таланты, они, они знающие. Они дешевые, потому что они ну, дешевле это стоят. Это само собой, чем... да. Послушай, ну, а сколько ты, ты никогда не разговаривал о людей здесь у нас в Чикаго работают в компании, где всех американцев выгнали, набрали индусов, остался да. один еврей, который за весь отдел хирачит, да, пашет да, да, да, и да. переделывает за всеми этими индусами то, что они натворили. Да. Зато они дешевле обходятся, а потому что вице-президент компании индус, аутсорсинг дикий совершенно. Конечно, выйдет. в общем... Попробуй дозвониться по одному номеру телефона больших корпораций и получить как говорят, English-speaking person. Да, да, да, да. Так что... Ну, к сожалению, времени больше не осталось. Эмоций еще много, возмущений много, а времени больше не осталось. Посему мы к этому вопросу будем возвращаться еще, похоже, не раз. Сегодня будут дебаты между миллионером Берн, Сандерсом и миллиардером Блумбергом. И в итоге мы получим э, э, классовое противостояние. Вот, э, я уверен, что в финал выйдут Сандерс и Блумберг. Я Конечно, имею в виду нас ест и будет класс миллионеров против класс миллиардеров. Вот во что превратилась ваша демократическая партия. Вот это ее лицо. Социалисты против миллиардеров. Да, которые готовы продать все на свете и китайцам тем же. Спасибо, друзья. Всем всего хорошего.